Всем привет, я Сергей Полищук, профессиональный режиссер. С 98 года я работаю на телевидении, имею большой практический опыт в телевизионном производстве. За моими плечами сотни репортажных сюжетов и десятки документальных фильмов, а также производство рекламных роликов. Кроме того, вот уже 10 лет я преподаю видеопроизводство в Национальном университете Киева-Могилянская академия. Учу студентов видеосъемки видеосъемке и монтажу. Не секрет, что практически в каждой семье есть устройство, способное снимать видео. И если это не видеокамера, то фотоаппарат, либо планшет или мобильный телефон. Сегодня техника достигла такого уровня, что на любое из этих устройств можно записывать видео довольно-таки высокого качества. Но проблема в том, что мало кто знает, как правильно снимать видео и как его монтировать, чтобы в итоге получать интересные, динамичные музыкальные видеоролики. Соцсети просто завалены любительским видео, но качество съемки и монтажа, мягко говоря, не безупречно. Наша школа видеопроизводства предлагает экспресс-курсы для новичков, где за короткий период мы обучим вас профессиональной съемке на вашем фотоаппарате или видеокамере и научим работать в профессиональной программе видеомонтажа. По окончании курса вы сможете самостоятельно делать видеоролики, украшать их спецэффектами и титрами и накладывать музыку. И тогда можно смело публиковать интересные видеоотчеты о путешествиях и праздниках, рекламировать свои товары или услуги, вести видеоблоги. Если вы хотите научиться качественной видеосъемке, либо вам необходимо упорядочить ваши видеоархивы, значит эти курсы для вас.